Роман Жюля Верна «Париж в 20 веке» был написан то ли в 1863, то ли в 1864 году, точно неизвестно, и сперва его отказывались печатать, потому как все, что писатель описывал в своей книге, казалось чересчур нереалистичным. Книга вышла лишь в 1994 году, а то, что издатель назвал нереалистичным, была несколько печальная история о том, как живется в мире, в котором техника победила красоту, не оставив ничего от эстетики. К счастью, эстетика в мире осталась, а во Франции и Париже и подавно. Не просто так Эйфелева башня стала символом страны и ее столицы, самой посещаемой достопримечательностью собор Парижской Богоматери, а в самом городе так часто снимают фильмы и рекламу, что ежедневно здесь проходят 10 и более съемок. А что еще есть интересного в самом романтичном городе мира, о чем знает даже не каждый француз. Эйфелеву башню должны были снести спустя 20 лет после ее постройки. Главный символ Франции должен был быть уничтожен в 1909 году. Таким было условие ее размещения в городе. Предполагалось, что за этот срок ее построение окупится благодаря туристам. Но позже оказалось, что башня прекрасно подходит для того, чтобы разместить на ней радиопередатчики. Поэтому было решено ее оставить. А также в 1980 году шли разговоры о том, чтобы перенести башню в Канаду, в Монреаль. Но проект так и остался на бумаге. Сейчас туристы съезжаются со всего света, чтобы посмотреть на башню. Но когда она только строилась, вокруг Густава Эйфеля то и дело вспыхивали скандалы. Противники строительства даже создали свой совет «Комитет 300», в который входили писатель Гиде Мапасан и композитор Шаль Гуно. Участники комитета создали петицию, призывающую запретить нелепую и чудовищную дымовую трубу над Парижем. Стать французским символом башни также помог поэт Гийом Аполинер, который во время Первой мировой войны создал каллиграмму, представляющую собой силуэт Эйфелевой башни. удивительным но эйфелева башня не была самой посещаемой достопримечательностью до пожара нотр-дам-де-пари обладала этим статусом. В париж ежегодно приезжала около 13 миллионов человек или 30 тысяч посетителей в день чтобы увидеть местный католический храм мировые эксперты считают собор парижской богоматери одним из лучших образцов французской готической архитектуры в сша в штате индиана есть даже университет со школой архитектуры который также называется нотр-дам в честь французской достопримечательности Фотографии и видео университета вы можете посмотреть на сайте www.3wsmaps.ru, ссылочку найдете в описании. Под собором находится храм Зевса, а точнее древний Галаримский город, который назывался Лютеция. Во времена раскопок были обнаружены куски скульптуры Зевса, а в 60 70-е годы были найдены более древние руины, что подтвердило предположение. Это не единственное, что связывает Нотр-Дам и классическую древнюю архитектуру. Его пропорции соответствуют золотому сечению, представляющее собой совершенно совершенные пропорции в архитектуре и искусстве. Древние греки были первыми, кто построил храм в соответствии с законами золотого сечения. Это был храм Парфенон. нотр-дам был самой посещаемой исторической достопримечательностью то самым популярным современным местом в париже среди туристов является диснейленд ежегодно парк развлечений открытый почти 30 лет назад посещает около 11 миллионов человек причем популярен он не только в париже но и во всей европе посещаемости диснейленд опережают такие достопримечательности как лувр или колизей сам же он является четвертым в мире по величине Немногие знают но на территории развлекательного парка есть не только аттракционы здесь есть и и поле для гольфа, а также большое количество отелей и ресторанов. И он единственный в мире из Диснейлендов, где продаются не только безалкогольные напитки. Самый посещаемый аттракцион на территории – Пираты карибского моря ежегодно его посещают 6,5 половиной миллионов человек есть и тематический ресторан captain Джекс, ресторан пиратов а если вы планируете посетить парк в будущем в июле 2035 то сможете стать свидетелем церемонии открытия секретной капсулы мероприятие планируется на площади замка спящей красавицы в честь 80-летия самого первого диснейленда в мире Париже больше всего библиотек чем где-либо еще если быть точнее то их тут около 830 что позволяет парижу стать лидером в данной области во всем мире старейшая библиотека франции библиотека мазарини также расположена в париже первоначально это была личная книжная коллекция маргинала мазарини после его смерти библиотека перешла к колледжу четырех наций в период французской революции коллекция пополнилась еще несмотря на то что уже тогда насчитывала около 60 тысяч томов Книгами, которые были конфискованы и у дворянства, и церкви. Тогда же библиотека и стала публичной. В ее коллекции есть одна из библий Гутенберга, которую также называют Библией Мазарини. На Елисейских полях расположена самая дорогая недвижимость в Европе. Елисейские поля – это небольшой лес с маленькими цветущими лужками, с рассеянными в разных местах хижинками, из которых в одной вы найдете кофейный дом, в другой – лавку. Тут по воскресеньям гуляет народ играет музыка, пляжут веселые мещанки. Бедные люди, изныренные шестидневной работой, отдыхают на свежей траве, пьют вино и поют водевили. Так об этом парижском месте написал Николай Карамзин в письмах русского путешественника. Название Елисейские поля получили от греческой мифологии и представляют они собой поля блаженных в загромном мире, куда попадают любимые герои богов. Считается, что на елисейских полях всегда весна, нет болезней и страданий. В мире улицы занимает пятое место по стоимости недвижимости. Хозяева магазинов могут платить от 10 тысяч евро за аренду квадратного метра. Но считается, что ни один магазин, расположенный в этой местности, не остается незамеченным, а потому такая плата того стоит. Самое дорогое здание на Ельсейских полях было куплено за 613 миллионов евро. Выкупила его компания Nike с целью расположения здания европейской и французской штаб-квартиры. Таким образом, данная сумма превысила сумму в 600 миллионов евро, которую отдала компания Apple на той же улице.